В наших очках тебя не узнать. Команда КВН, сборная лиги КВН КФУ уже можно! Перед вами сборная на Минского судакафу. КФУ. Команда КВН уже можно. Всем привет! <плес> Только в нашей команде играют два холостых и один женатый. Ну что, Максим, как семейная жизнь? Ну да нормально, не жалуюсь. Живем душа в душу. <плес> и что, прям никаких разногласий? Да нет, ребят, в 21 год жениться <плес> можно. Алло? Ага. Все, все, все, прости, пожалуйста, прости. Максим, ты стал на очень скользкую дорожку. Сначала женился, потом пить начнешь, а потом что? За залочников сыграть. Команда <связывая> по это же можно. Ну что ж, понец, мать! Дорогие друзья, давайте представим, когда второй раз сзади видишь человека, с которым сегодня уже виделся. Иди раз. Иди Парень <свистит> носу очень слабо дыхалкой на кросе. <хрошки> на старт. Внимание. Маш, а на любой вечеринке есть такой будильник. А каждому парню приходилось хоть раз в детстве отпрашиваться у родителей с ночевкой. Мам, я с Сяшей с ночевкой. Сейчас я только с Сяшей на маме. Позвоню, узнаю. Ну, тебя так вообще никогда в не будет. Сынок, ты не смотри. хотел тебя спросить, у нас же в команде девочки есть. Почему они эти миниатюры не отыгрывают? <свят> ну потому что в нашей команде есть принцип. Кто написал, тот и играет. — Но я же не писал. <свят> — <Ой>, да. <свят> Медсестра, которая не умеет успокаивать. мальчик без ноги может остаться. А, Забыла, это же 108-я палата. Да ладно, соседи вообще отцы на родители хотят отказаться. Да что ж вы дверь-то не закрываете? шучу я, шучу. В каждой компании есть человек, который готовит шашлык, и нам кажется, что он похож на хирурга во время операции. Налей! Один. А Нож. Али. Фарис. А долго еще? Чем? Че? Шашлык. А где Магал? Там. Да. А наша команда заметила, что если в конце спеть соплевую песню, то шансы получить гран-при удваиваются. Если нету смешной концовки, просто позови себе маску. Слагом машу, подпевая, и песню сразу получать.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 Долгожданную возможность сбежать от серой реальности. Собери команду. Выбери жанр, фэнтези, хоррор, приключения, детектив. Окажись в запертом пространстве. С невероятной атмосферой и с крутыми спецэффектами. Ищите Ники. Находи решения. Используй логику. Доверяй интуиции. Разгадай историю квеста. Выберись наружу за один час. Квест-проект. Выйти из комнаты. Уже в 30 городах по всему миру.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 Обучение по направлениям. Зок. Данс-ролл. Три и четыре. Терк. Шип-хоп. Хай-хилс. Джаст фан Школа танцев Даймонд. Приходи. Танцуй.